Ли либо наш верх охуенно. Пошли. Ледаю, Все, большая лестница. противника Дима, а, типа, как понять. Я Установите бомбу. <смех> Погнали также один. Бомба <смех> домой.